Всем привет, зрители и подписчики моего канала. Ну что ж, финальный, финальная битва, финальный этап нашего долгого пути настоит прямо сейчас. Моя вера в ваши способности укрепилась, командир Рейнер. Пришла пора нанести решающий удар. Используйте артефакт, чтобы нейтрализовать королеву клинков и положить конец этой кровавой войне. Да, так и сделаем. Инженеры устанавливают артефакт Зелнага на базе в районе основного улья. Мы стягиваем к нему последние отряды. К сожалению, придется подождать, пока артефакт наберет достаточной энергии для удара по королеве клинков. По данным фонда Мёбиуса, излучение артефакта привлекает зергов. Когда мы окажемся на месте, эти твари попытаются пробиться к артефакту любой ценой. У нас не хватит сил, чтобы отбить массированную атаку зергов. В этом вам поможет сам артефакт. Судя по нашим данным, он может создавать так называемый энергетический взрыв, который убивает всех зергов, находящихся в радиусе его действия. Ничего себе! Единственный минус... После использования артефакту требуется некоторое время на восстановление энергии. Вызвать энергетический взрыв можно вручную. К счастью, частота излучения не влияет на человеческие организмы. Поэтому для нас оно безвредно. Как бы то ни было, сейчас нам понадобится любая помощь, генерал. К тому же Керриган все еще ждет нас в гости. Да-да, я сегодня и шею помыл. Ставки сделаны, задание. Зерги могут быстро прислать подкрепление через канал Нидуса, поэтому уничтожайте червей как можно быстрее. Ну, это понятно, но зато, по крайней мере, не будет проблем с воздухом, которые могли бы у нас появиться. Я правильно, я думаю, сделал выбор. Посмотрим, насколько будут на эти черви Нидусы. Надеюсь, не будут появляться прям где рабочие. Это будет полная жопа. Надо будет там еще держать, держать, держать войска, чтобы можно было отразить атаку их заранее. Начинаем. Вы принесли мне артефакт. Как мило. Не придется собирать его по всей вселенной. Группа зерков. Uh -huh. Стольких нам не сдержать. Придется использовать артефакт. Да, это точно. Сдержать было бы Защита. Но не более того. Мои войска неисчислимы, а ваши тают с каждой минутой. Исход очевиден. Ты глупак, Керриган. Мы нанимаем войска, вообще-то, они у нас есть. Так, ну я не смог, короче, пройти эту миссию, как я хотел. Я думаю, попытки, если мне захотелось, я оставил, показал хоть какие-то фрагменты. Если нет, ну, значит, нет. Если ситуация выйдет из-под контроля Как здесь сыграть? вы спросите Как я играл? Но ну, я играл по-нормальному Я пытался с этой точки, путь, короче, обороняться Но это полное дерьмо Это полная идиотская вообще а, Идиотская оборона получается Потому что мы не можем прообороняться Нас просто выносит. Как надо поступать? Ну, сейчас посмотрим, у меня получится или нет С первого раза, может, я опять тоже хернюку не сделаю надо, короче, нанимать до хрена танков. До хрена танков. И просто встречать их, короче, вот здесь, скажем так. Ну что ж, тем временем мы нанимаем как можно больше сейчас мариков. И как можно больше танков. Строим дополнительные заводы, строим дополнительные КСМ. Потому что они нам нужны будут для постройки. Как ни странно, ЦЦ мы будем ставить. Какова тактика вообще? Но ну, мы ставим, короче, ЦЦ вот в этих э, проемах, да, в этих каньон, каньонах. Ставим плюс еще вот эти противо, э, противозерговские постройки, противозерговские установки, которые останавливают их нападение. Вот есть такая большая проблема в этой миссии для меня. Она связана с тем, что у меня нету, во-первых, планетарок, планетарные башни, планетарные базы, которые могут обстреливать врага с помощью своих орудий. Плюс проблема в том, что у меня. Ну хотя здесь эта проблема не является. Это может и являться проблемой, если я буду воевать против воздушных зергов в заключительной миссии. Проблема в том, что у меня нету еще и переманивающих вражеские войска детекторы. Когда будет появляться червей я их атаковать не буду. Да, мы то есть сразу усла уславливаемся, что их атаковать нет смысла. Нет смысла, потому что там идут в атаку и гидролизки, и прочая фигня, которая просто выносит мои воздушные войска в ноль. Там и детектор у них есть, короче, полная жопа начинается. Поэтому да, вот именно смысла нету атаковать червей как они только будут появляться. Начинаем ос осваивать технологии еще плюс к тому же. Это важный момент, потому что без технологий конечно же, здесь делать нечего. Ставим танки раскладываем, плюс ставим постройки для остановки вражеских зерговских порт. И ставим ЦЦ. В общем-то, все, как я и сказал. Я все полностью комментировать не стану, наверное, потому что миссия довольно-таки роднообразная. По сути, она ни в чем не, не заключается, разве что тупо вот укрепить оборону. Вот еще один момент хочу подчеркнуть, я очень допустил большую ошибку в этой миссии, я то есть как бы уже заранее все знаю, что будет, допустил большую ошибку, я не укреплял свои войска около артефакта. Дело в том, что зерги идут в атаку именно на артефакты, им нужен именно артефакт, а не мои там танки или что-то еще, или моя база. Поэтому они порой вообще не реагировали на мои танки, не реагировали на мою оборону, шли в напрямую прямо вот на артефакт. Артефакт очень уязвим, если его не укреплять. Его могут очень с легкостью раздолбать и уничтожить полностью. Так, вот у нас появляется первый червь Недуса, как они называют почему-то. Ну, черви Недуса тут особо ничего делать не могут, потому что у меня оборона очень жесткая. Даже с учетом того, что, например, у меня там... Э очень мало танков в начале, они все равно ничего не могут сделать зельги. Вот сейчас я тут нанес сразу несколько танков, очень хорошо начинает работать у меня экономика. Очень хорошо я укрепляю свои позиции, я плюс вот эти решил поставить э, огнеметы. Ну, на самом деле, реально, вот эта вот огнеметная фигня, она не очень-то и полезна. Я вот это заметил, она довольно слабенькая. Плюс, вот как я сказал, здесь планетарка бы реально решила бы очень многое. Потому что она давала бы дополнительные залпы по вражеским войскам. Но вот, к сожалению, у меня их нет. Это очень большой минус. Плюс, видите, что вот на хайграунде происходит около артефакта. Его начинают атаковать. Начинают атаковать бункер, который находится у меня наверху. И это означает, что вот-вот уже будет проблемно артефакту жить. Его, вот видите, уже начинают фокусировать всякие роучи. Хотя еще только артефакт зарядился на 25%. Да, вот как только перезаряжается артефакт, мы его сразу же используем. Вообще не будем не ждем ни момента, хотя на самом деле стоило бы подождать. Так, еще червенидусы Причем я, кстати, как понял, эти Червинидусы они спавнят сами войска. То есть там нет такого, что э, войска зергов какие-то определенные, то есть там они наняли сколько столько и появилось, по-моему они просто спавнятся вообще бесконечно, именно в этих червях Нидуса хоть есть у них там армия или нету армии они все равно спавнятся так, держим позицию около артефакта вот да, конечно, около артефакта еще было бы неплохо поставить СЦ, но я этого не знал заранее, поэтому я этого не сделал но потом я это сделаю еще в конце но пока мы, в общем-то я, наверное, пока замолчу. Вы смотрите, пока на это зрелище очень жесткое. Мы просто расстреливаем зерверские орды. Уничтожаем их. Кстати, я предыдущие попытки вам не показал. Предыдущие попытки были самые обыкновенные. Я просто оборонялся вот в том месте, где у нас изначально стояли войска. Но там настолько много зергов, настолько они со всех сторон нападают жестко, что ну, просто выдержать их удары практически невозможно. Не, можно, если бы у меня были планетарки, Но вот именно без планетарок там прожить практически невозможно. Там просто нападение за нападением и даже огромное количество ксм которые чинят мои бункеры на передовой, этого не помогало. Все равно пробивают мою оборону зерги. С вами так, вот у нас Керриган появилась в первый раз. Она тут будет появляться несколько раз, она очень жестко нападает. Имеет огромное количество здоровья и брони, поэтому надо ее атаковать, когда нету, по идее, ни одного, ни одного зерга рядом с ней. Потому что мои танки начинают фокусировать еще плюс к тому же зерга, в которых вообще не надо фокусить. Проблема в том, что еще, кстати, Керриган уничтожает технику вообще без каких-либо проблем. Она просто ее поднимает и в землю ее отправляет куда-то, не знаю, в наверно. наверное. Она исчезает под землей, и, в общем-то, техника уничтожается без каких-либо проблем Керриган. Даже она не наносит урона, она просто исчезает. Именно из-за этого, как раз-таки, нужно, нужно убивать Керриган как можно быстрее, желательно, кстати, мариками. Вот, я зря, на самом деле, танками его атакую, потому что, ну, блин, танки очень уязвимы к ней, как раз-таки. А вот марики, наоборот, как раз-таки, очень хорошо с ней воюют. Она в том, что их фокусировать может, но она, по-моему, фокусирует их очень редко. Так, вот тут у меня начались очень крупные проблемы, потому что очень много червей Нидуса, Нидуса и постоянное нападение. Так, усваиваем новые технологии, конечно же, в арсенале инженерки. Сейчас я дождался еще одних червей Нидуса и вот сейчас активирую. Чем хороший артефакт еще? Он уничтожает Червинидуса поблизости. Так что Недостаток вам по сути висит. надо только лишь обороняться от Недостаток далеких, висит. которые там вдалеке находятся. Недостаток так что не висит. такой уж большой их поток. Вам нападает, когда вы используете артефакт. Так, ну ждем дальше. Я, в общем-то, наверное, пропущу пока время, ребята. Сэр, к вам направляются надзиратели. Приготовьте системы ПВО. И путей! Наши КСМ атакованы. О все излучения класса 12 королева клинков возвращается. Я вышварну вас со своей планеты. Ну, вот еще, конечно, желательно вызывать всяких наемников с завода, ой, с завода, с базы наемников. Вызываем как их можно больше. И, соответственно, держим оборону дальше. Атакуем, атакуем, атакуем Керриган. Вот начинает мы, к сожалению, артерфакт очень жестко фукусить. Уже зерги и очень больно. Так, ну что ж, Керриган мы убиваем. Отлично. Держим дальше оборону. Ну, я еще пропускаю время. Вот такая вот хрень, она продолжается еще очень долго. Сейчас еще артефакт используем, 80 уже процентов. Вот здесь, кстати, где-то я в первый раз зафейлил. Не получилось у меня с первой попытки пройти эту миссию. А, тут потому что вот проблема возникает такая. Постоянная атака, плюс еще постоянно Керриган нападает. И надо как-то фокусировать именно Керриган. Зачем мы сюда явились, не это очень сложно. Вот сейчас посмотрим, как Керриган внесет просто огромное количество урона в себя. Сколько она принять сможет. Она с каждым разом принимает все больше и больше урона. Вот танки, краски раз-таки, это вот проблема их против Керригана. Они очень уязвимые. Плюс видите, как она их легко уничтожает. Какие-то используют добилки, какие-то вот эти вот способности сквозь корову земли просто уничтожать мои танки. И вот, как видите, они нападают на артефакт прям очень жестко. Уже уничтожили даже ЦЦ. Мы давайте быстрее вызываем все вообще силы способные. Вызываем все танки. Держим оборону. И вызываю дополнительно наших рабочих. Плюс чиним ЦЦ, которое уже повреждено. Ставим новые Ставим еще плюс к тому же вот эту вот ударную установку против зерков, потому что они прям жестко начинают наседать на мои танки. И, как видите, артефактов все хуже и хуже, его начинают прям жестко фокусить, уже половина на него брони ушло, прочности. Если уничтожают артефакты, я замечу, мы проигрываем. Без артефакта здесь выжить очень сложно. Краски, вот самое интересное в этот момент происходит. Когда уже, ну, на последних, так сказать, 10 минутах тут начинается полная жопа. Потому что со всех сторон атака, со всех сторон просто море зергов. Мы должны бесконечно вызывать КСМ, бесконечно плодить ЦЦ и танки, самое что важное. Хорошо, что у меня еще оставалось в базе наемников возможность вызвать осадные танки или... Если бы этого не было бы, то, конечно, тут была бы вообще просто полная анархия. Пока вроде держимся. Нападения, конечно, участились, нападения стали гораздо больнее, но при этом танков у меня, конечно, тоже все равно очень много. Плюс у меня зарядился артефакт, кстати. Но я уже в этот момент понял, что артефакт нужно приберечь немножко для керрига. Решил поставить даже 20 це Ух ты её, нифига я там жестко, но тут, конечно, практически невозможно поставить очень много ЦЦ. Видите, в чем проблема? Постоянно фокусят у нас вражеские войска, плюс постоянно мои танки стреляют, Попадают по своим же юнитам. Но я прям очень много кинул туда КСМок, чтобы можно было все равно поставить этот ЦЦ. Я его все равно поставил, правда снизу все равно потерял. Не дофокусил, короче, оборону. Да, вот видите, все развалился танки все равно держатся, но этого явно не хватает. По крайней мере наверху все более-менее стабилизировалось. Давайте ставьте еще один ЦЦ. Быстрее, ребята, быстрее. Ставим еще ударную установку. Артефакту поплохело очень сильно уже на желтых хитпоинтах он, вот, на оранжевых. Но танки неумолимо просто расстреливают вражеские войска. Просто вообще жестко. Ставим еще ЦЦ. Давайте все на ЦЦ Так, наша ударная установка отлично теперь держит удар Ударная установка держит удар, прекрасно сказано Я уже не знал, что в этот момент строить, потому что реально какая-то жопа творится КСМов очень много, но при этом их явно не хватает У меня уже начали ресурсы даже минералы уходить потихонечку Потому что их накопилось 7000, но вот сейчас надо их тратить прям постоянно Ремонтируем, ремонтируем ЦЦ Но нет, тут очень много врагов Очень много врагов И только его построил, тут же развалился ЦЦ Чиним танк Начиниваем И вот, правильно, сейчас надо было использовать артефакт Чтобы можно было расстрелять Керриган Потому что когда артефакт активируем Мы, соответственно, уничтожаем всех слабых зерков И можно, краски, зафокусировать огонь на именно Керриган ну, Керриган прям очень жестко уже в этот момент, оно у нее столько оборони что это я просто не знаю, это это просто даже не железный человек, это титановый человек. Не огонь. Да, не прекращать огонь, потому что мы сейчас можем проиграть очень легко. У нас уже весь правый фланг вообще пустой, его прям жестко проатаковали и там уже сейчас разваливается. ЦР разваливается, но мы его дочиниваем, окей. Все вроде пока более-менее, но там очень мало танков. Нужно быстрее туда танки посылать. Плюс появляется черри Нидоса уже самого артефакта, что вообще просто ужасно. Мы его не можем нормально защитить. У нас танки не достреливают до самого конца этого формата, так скажем. Этого... Этой возвышенности. И там творится просто полная анархия. Зерги уже прорываются на базу. Мои танки... Стреляет практически в упор в себя. Ударная установка была уничтожена. Танки еле-еле живые. ЦЦ еле-еле живое. КСМов явно не хватает. Но здесь у нас зато вот на левом фланге можно поставить даже еще и дополнительный ЦЦ. Вот на правом фланге все. Это полная жопа. Тут творится анархия. Но мы еще более-менее держимся. Полят еще один червь Нидуса. Уничтожаем его в первую очередь. Потому что артефакт уже... Еле-еле живой, надо его держать как можно лучше. Я вызываю мулу, потому что эта ситуация ужасно, но я не успеваю, к сожалению, починить с мулами, это просто ужасно. Послаем мулу вперед, потому что их толку никакого теперь. Они будут только чисто принимать на себя удар. Удар на установке не могут поставиться у меня, потому что их э, просто начинают сразу же фокусить. Плюс у нас артефакт еще не заряжен. Ну, мы построили ЦС, который можем сейчас поставить на место, где у нас все было прорвано. Смотрите, насколько минералов стало. Было 7000, стало 1700. Уже так, так мало минералов. Так, вот здесь вот возникает очень большая проблема. Появляется череп Нидус, которого доконтролить вообще практически невозможно. Это проблема только становится острее с каждым разом. Так, ну окей, у нас тут... Да, я сохраняюсь каждый раз, потому что это полная жопа. Смотрите, сколько зерков, это же вообще трындец. Вызываем, давайте-ка. Так, переезжаем, установим, устанавливаем танки быстрее на этом полне. Устанавливаем как можно больше танков, как можно больше обороны, ставим здесь. И расслабим по другую сторону тоже танки. Пускай они тоже здесь обороняют. Нам главное продержаться буквально несколько минут. Возможно, даже меньше минуты, наверное, где-то осталось. И тут нападает еще Керриган. Так что нам просто нужно, главное, утвердиться на этом холме. Не более того. Потому что Керриган сейчас уже, уже убить практически невозможно не столько брони, что, ну.. Это практически невозможно. Только если прямо чисто контролить ее всеми танками, то тогда можно его полуть убить, то это очень сложная будет задача. Она нападает, осталось всего 2% артефакта. Но мы сейчас уже выигрываем это точно. Потому что уже все, просто нет возможности попасть противником на этот холм. Потому что мы обороняем его. ЦС держит удар, танки держат удар. И это победа. Это победа, безусловно. Конечно, тут все все равно очень больно всем, но мы выдерживаемся. Там меньше 100 хитпоинтов оставалось у Минерала, артефакта. Это просто жесткая победа. Это полная жесть, ребята. Мы прошли компанию, но однако это было очень сложно. Я получил все достижения, которые только возможно. Получил достижение за прохождение компании на максимальном уровне сложности на эксперте. Все получил, и у нас сейчас последняя финальная заставка. есть приказ, мистер Финдли, выполняйте. Дайкус, какого черта? Это сделка с дьяволом, Джимми. Ее смерть, моя свобода. У нас всегда есть выбор. Здесь. Все хорошо. В общем-то, как мы и думали, Тайкус хотел убить Керриган, однако Джим, как сказать, не дрогнул, и он убил своего друга, чтобы спасти Керриган. Потому что и Зератул это сказал, что ее нужно спасти, так как она является единственным шансом на выживание. Это и, в принципе, так сказать, отношение между Джимом и Керриган. Как ни странно, он все ей простил... За то, что она сделала. И, в общем-то, на этом заканчивается наша кампания. Ну что же, наконец мы закончили кампанию Wings of Liberty. Реально кампания была очень сложной. Особенно вот это последнее задание. Это просто было нечто. Потому что настолько прям много врагов нападало. Настолько прям проблемно была защита. Настолько неочевидна была моя победа, что реально была просто... Очень сложно. Экшена я получил очень много. На самом деле, на начало прохождения этой кампании на максимальном уровне сложности на Эксперте, я ожидал, что Но это будет лишь небольшая прогулка. Для меня, человека, который уже сейчас наиграл довольно неплохой опыт в этой игре, конечно, для такого среднего игрока, я думал, что ну, пройти какую-то вшивую первую кампанию, это будет легче легкого. Однако оказалось, что мне кампания дала прикурить еще как, и я прям... Реально очень много перезагружался, переиграл некоторые миссии по несколько раз. Потому что не зная заранее, что дальше будет, очень сложно отыграть правильно. Плюс еще к тому же я не знал заранее такой момент в этих миссиях в компании, что вот юниты, которые нам по ходу прохождения, они по сути являются ультимативными в данной миссии. То есть в каких-то миссиях, вот когда были викинги в тихой гауне, это было просто имба. Но я этого не знал заранее, поэтому я играл в Марикаме, который состав войск вообще оказался нулевым против врагов. Но из-за этого, как раз, я там и много очень потерял войск и чуть ли не зафейлил эту миссию. Но однако в Шторм в Гаване я дальше понял, в чем проблема, и там дальше использовал викинги, которые просто всех выносили подряд, и я там поэтому выиграл спокойно. Ну и еще что можно сказать по поводу этой кампании. Она и вправду является очень интересной, очень запоминающейся, и я считаю, что это, наверное, даже ну, одна из лучших компаний, которые вообще есть в StarCraft. После первого Старкрафта разработчики, видимо, поняли свои ошибки, и во втором Старкрафте их больше не допускали. Разнообразие, интересный сюжет и многие ä, интересные задания, они были добавлены именно в Wings of Liberty, что очень приятно после игры в первый StarCraft, в котором все довольно однообразно в втором StarCraft это просто вообще интереснейший сюжет. Я очень благодарен разработчикам за это приключение. Было очень интересно. Дальше у нас идет Heart of the Swarm. И все взводят, Но у меня эти кампании уже пройдены на Эксперте. Поэтому вы можете найти на канале эти прохождения. Я проходил их уже довольно-таки давно. Причем, скорее всего, после прохождения Wings of Liberty у меня вот эти видео будут перевыпускаться. Потому что это я делал в запись на стриме. Сами понимаете, стрим довольно-таки, ну, как сказать, неудобно, неинтересно смотреть в записи. Так как там много моментов, которые, ну, связаны больше с разговором с подписчиками, там с подготовкой к видео, запускам игры и прочим, которые, я думаю, моменты вам будет неинтересно наблюдать. Так что я там переконвертирую, перевыпущу на канале эти видео, вы можете потом в будущем их увидеть. Ну, что же мы дальше будем делать? Здесь есть два пути. Я могу продолжить прохождение игры, э, продолжить снова незримая война, либо же закончить второй старкафт прохождение и заняться другим проектом, таким как Mountain Blade, так и мечом, наконец. Но, но я подумал, я посчитал, что все-таки, несмотря на то, что я закончил эту игру, она мне очень понравилась, я получил прям жесткий челлендж, я решаю, что все-таки. Все же я проложу проходить игру и закончу ее полностью в новозрим... Не, в... в новозримая война, нет. Новая незримая война. Я ее еще должен приобрести, но я ее куплю. Она стоит 392 рубля всего лишь. Плюс тут у нас получается есть наборы заданий. Я посмотрел, сколько всего заданий. всего на самом деле 9. Это очень мало. Но из-за этого как раз таки будет интерес у меня проходить. Потому что второй старкафт... Оригинальной кампании было конечно тоже интересно проходить, но вот из-за того, что их количество реально огромное, этих миссий, я порой очень как бы жестко останавливался и на некоторое время отдыхал. Здесь же можно довольно-таки быстро на одном дыхании пройти эту компанию и из-за этого я даже не успею устать, что просто прекрасно для меня. Ну и я думаю, что для вас тоже, потому что неразговорчивый, скучный Веном, это, да, это такое еще себе зрелище. Ну что ж, надеюсь, ребята, вам понравились, понравились эти прохождения всех компаний. Я, получается, прошел первый Старкрафт и второй. В первом Старкрафте суммарно вышел миссии... Ой, не, чтобы вам не соврал, но там миссии очень много получилось. Штук, хотя бы их около 70, наверное, 60 миссий. Плюс, если взять второй StarCraft, все суммарно миссии, тут вышло, наверное, около 90, наверное, 80. То есть, если все вместе сложить, там больше 100-150 миссий, что очень много, то есть понимаете, какой тотальный труд я провел, какую тотальную работу, какие просто жесткие мои действия по прохождению всех этих миссий. Я надеюсь, вы это оцените, друзья. Вы поставите лайки на этот, это видео, на плейлист в целом, и будете дальше смотреть мои видео по второму Старкрафту. Потому что это реально сподвигает меня проходить, играть и совершенствоваться в этой, свер... в этой прекрасной игре. Ну, в общем-то, да. С вами был Веном. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вы здесь впервые. Увидимся с вами в новой незримая война. Всем пока. Удачи.